Мои слова с душой проникнут к вам ко всем. Я не из тех, кто за спиной так тщетно лицемерит, кто у тебя за пазухой змею за травою пригрел, затем злорадствует, довольно так умеет. И, несмотря на то, что завистью совсем другой Моя душа всегда открыта на распашку, всегда открыта, и я именно просто такой, И не могу тетрадной быть я промакашкой. на злобу кто вонзает в спину острый нож и соретует с радостью. Порывом чения изобретательно твердит все время ног, Не подавая жить, когда будет решение. Душа у тех все омерзительно, у цели всегда порядком к пишеству своих утех. И странятся взят тайм-аут на неделю что ужасает взгляд придирчивый для всех, что их и души норовят всегда трезвонь, Не заставляя содрогаться трудный час, и у кого мирская власть всегда созволит, душой гнилой проникнуть, попытаться в вас. Из гнилья Повсюду лезут, Всех сражая своим вирусом, Опасным нам, Не понимая ни на кровь, суть поколечит, Противно корчится, Что всем нам по делам, И умножая их десять раз, А может больше, С душой алчней, Живу за счет всех нас. Давай, барыга, пополняй кошель свой толще С душой гнилой кровавый Нажитый запас. Прильну я к теме С душой своей открытой прямо. Кто верен мне И, безусловно, что-то смог. Не всти в словах По мере даже пьяный. И у кого всегда с душой только Бог. Вот такие мои стихи я прочитал в прямом эфире всем. Вам, кто меня знает, кто ценит мое творчество. Не обижайтесь, про кого я так усердно тут прочитал. Кто-то Кому-то это есть над чем подумать. Вот и все. Спасибо за внимание. С вами был Алексей Доктор Миш, ваш покорный слуга. Спасибо.